Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Блин. С вами я, София, и мы продолжаем играть нашего... The Messenger. Продолжаем. Так, мы остановились на смерти. Вот тут вот спускаемся, я помню. Блин. И умираем. Остановись на смерти, нужно продолжать вот это вот все. Так что продолжаем умирать. Спокойно хорошо кинул. Тихо-тихо-тихо. Убираем. Так, И от птички просто ускользаем вот так вот. Да, чтоб тебя! Да, чтоб тебя! Так, надо разогреться как-то вот-вот-вот-вот надо против себя. Надо это все нормально сделать. Сейчас все будет, сейчас, сейчас все будет Я не знаю, какая-то какая вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Дурацкое место Не могу его нормально пройти Так, надо сосредоточиться Так, пролетаем Пролетаем Пролетаем И не долетаем А как? А, это нам надо, наверное, в другую сторону Точно я лошара, это же надо на другую сторону. Ты. Короче, как э эту херню нужно проходить правильно? Сейчас покажу. Бодаш, что что Это нужно перелетать на другую сторону в полье. Так, птичка, иди нахрен. Иди нахрен, птичка. Сейчас вот так вот. И тогда ты.. Гораздо дальше улетаешь. Вот! Вот я лошара. Вот я, вот просто-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Давай, давай. Короче, я лошара. Я поняла все свои ошибки. Я их обдумала. И я теперь знаю, как. Да. Как это правильно все делается? Ну чтоб тебя. Птичку иди нахрен. Так. Дай. Дай. ДАЙ У меня получится. У меня получится. Я в это верю. У что-то, вот, по ходу, пьесы весна. Пришла, солнце прям не поджигает мне глаза. Осучает просто все вокруг. Очень вовремя при условии того, что у меня там ремонт затеялся, и сейчас вот все просто в моей комнате валяется. Так, тихо. Эт, тихо, тихо, тихо. Надо, надо как-то это вот. Так, тихо, спокойно. Вот так вот, все. Перелетаем. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо птичка. Птичка. Так. Так. И долетаем до конца, долетаем! Нет, не долетаем. Хорошо, я, я просто попробовала, я думала, что вдруг получится. И вот так вот, за да, детка? Вот! Вот, вот как это делается. Да. Именно так. Теперь мы опу... так все да вниз по идее там вот нашу нашу братва вот эту вот, которые вот с которыми мы дрались эти тролли гоблины или кто они там вот да пусть это гад пуститься да, горячим скалам, а еще мы там должны найти портал и открыть его О, чертополох силы помешает двум глупым братьям ждать смерть. Уйдет немало времени, прежде чем что-то здесь прорастет. Так, да, мы взяли чертополох силы. Мы теперь должны переместиться. Так, нужно с этой стороны открыть портал. Подожди, подожди, надо, надо найти этот портал сначала тут, на этом уровне. Так, тихо, спокойно. Надо карта, карта, карта, карта. Вот, смотрите, тут есть а, куча всяких ходов. Нужно, значит, а, так, назад. Ну, нормально, нормально. Главное, не не сдохнуть. Так, и... А, тут еще один, смотрите, проход есть. Где-то вот на этом уровне. Где-то здесь. Вот он, вот он. смотрите -ка. Да вы прикалываетесь. Да вы прикалываетесь. Это вообще реально? Это мне нужно на ту сторону и наверх. Вы прикалываетесь, мать вашу? Так. Да, ёп, твою мать, птичка! воробушу грёбаный! Так, подождите. Нет. Именно прыгать надо по ним. Вы охерели! Это Это реально? Ребят, вы вообще как? Вы... А... Так, подождите-ка. Секундучку, подождите. Давайте посмотрим, может быть, да, да скажи мне, пожалуйста, если ли у тебя что-нибудь, что вот это, вот, пожалуйста. Так, размещает на карте локации счетчик печати силы, доступных в каждой локации. На карте локации местонахождение всех печати силы. Так, заряды c плюс 11 серикен. А, усиление атаки, освоив муси... 2000 вахерели. Э, свой мастерство, терпение и сосредоточенность, ты можешь дождаться пассивного заряда твоей следующей атаки, благодаря чему она нанесет тройной урон мать его. Это, это хорошая тема, на самом деле. Так, будут... Э, так, ну я хочу вот этого. Мне, блин, нужно найти этот грёбаную херню. Я просто не знаю, там давай спустись туда уже. Там печать силы или портал? Мне нужен портал хороший. И раз. Ага, хер, хер, хер! Как? Как это вообще? Это возможно вообще пройти? Нет? Леу! Ребята, нельзя так душить. Это прям, ну, я не знаю. Да, вот меня хотят. Таки... Да! А! Идите нахрен! Гребаные птицы! Да что? то у меня, вот, я не знаю, у меня вот я вот расстраиваюсь и все. И все идет через гофу. Зато музыка какая. Оцените музыку, давайте хотя бы музыкой накладимся. Пока я проигрываю. <смех> ну что не так со мной это стало? На, все, уйди. Так сесть, убить, подпрыгнуть, размочить, Затянуться! аккуратно, запрыгнуть. Все, упали. Я просто, я себе даже не представляю. Как? Вы вообще, вы охерели, нет? Я даже не представляю себе, как. Подожди. Три, да. и... Ать! Силы мать его! Я в шоке! Я просто я что? Что сейчас? Что я сейчас сделала? Это вот что вот сейчас было такое? И понизь! Так, ладно, печать силы мы взяли. И нам нужно прям в самый, самый, в самый низ, мать. Дай твою мать! Хватит! А? Ну переходи! Мерзкая тварь. Так, да, нам сюда. Так. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо, аккуратно спускаемся. Так. Так, там есть проход. Ага, два прохода. Давайте сначала сюда сходим. Вот! Отлично! Отлично. Так. А, вот, значит. Это же прекрасно. Но! Есть одно но. Нам нужно прийти сюда. и из... Братан, ну ты чё? Так. Как? Как я могу к тебе пройти, братан? Подождите, я, я просто это самое, я попытался прикинуть, подожди. Так, ну у нас... Подождите, нет, подождите. Я хочу... по Так, птичка нахрен. Сразу в самый низ... А, -а, а, я поняла, я поняла, подождите. Я хочу. Блин. Ладно. Тут нужно в будущем прийти. Да? А, нет, не получится в будущем. В будущем не получится, потому что, видите, вот мы в будущем, и там закрыт проход. То есть это тупо в прошлом. В прошлом только. И если я касаюсь лав лавы, я под подыхаю. Слышишь? Так. Мне кажется, тут чего-то очень сильно не хватает. Блин. Фабиан Фаготь. Я даже помню, как его зовут. Так, нам нужно... Так, вот, зацепились, подождите. Так, вот так вот нам надо... Ать! Ага, хер там плавал, я поняла вас. Окей, подождите. Я думаю, можно сделать пентушами. Сейчас мы еще мы сюда вернемся. Во-первых, во давайте отдадим ноту. Ну и что же мне делать дальше? <кхм> там, где ярко сияет солнце, а на душе све светло и легко. Крошечное существо парализовано. Вот! Крошечное существо. Там, там, значит, еще одна нота. Так, вот сюда ноту отдаем, да? Запись идет. Судьба распределилась так, что только сложив мелодию из кристаллизованных сил этого мира, можно снять проклятие. Чтобы сложить мелодию, нам еще необходимы ноты. 5. Спасибо. Спасибо, конечно. Так, нам... Нам нужно прошлое. Мы должны... В обычном обличье прийти. Из прошлого. Подождите. Давайте сейчас вот из прошлого, да. И, так, так и сделаем. Я пос. Блин, далеко. Тут. А, надо. Ладно. Есть еще идея. Есть еще. Блин, а как? Как к нему попасть-то? Блин, а вот... Нет, серьезно, не шуток. Я жить не могу? Не могу. Я вообще... Я как-то... Я не знаю. <клес> <клес> ну, по крайней мере, мы его нашли. Мы знаем о том, что... На, на снежном уровне очень много... Всяких. Там дракон. Короче говоря, на снежном уровне у нас заперто в снегах. Что еще у нас? У нас на этом уровне нужно посадить цветок. Это нужно в прошлом прийти к ним. А, да мы же прямо сейчас можем. Подождите. Мы же прямо сейчас можем это сделать. Так, полок мы забрали. Мы же можем сейчас. Вот мы в прошлом. В будущем. В прошлом. И мы можем. Блять. Да, -мо! -я! И мы можем подняться к братьям туда на вершить. ше Всё, уйди. Уйди, не мешай. Подожди. Так подождите, там мне показалось была жизнь. А, нет, не показалось. Так. Все, переходим в прошлое. Давайте мы все, все, все, все заберем, заберем, заберем себе. Нам нужно копить. Не, ну ты что-то, конечно, блин, ну, копить. А, чё, я дурак такой. Вот так вот, вот! Так, все. Тихо, спокойно. Проползаем наверх. Тихо. Ну, что печать-то мы свою взяли, Сима. Ну, молодцы. Так, ворону убили. Так, нам, нам на, надо на ту сторону перебираться потихонечку. Перебираемся. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Сейчас заплюют, -за -за -за блин. Я хотел у него звездочку кинуть. Вот так вот. Так, все нормально. Так. та та -ра -та, -та, -ра та та та а та так? Ладно, есть же ведь другой проход, правильно? Да, да, прекрати, ты, ну почему ты ни за что не цепляешься Скажи мне, пожалуйста, про да, а? да, да, так с тобой. Зацепился, молодец. Зацепился. Так, бежим, бежим, бежим. Так, отлично. Есть контакт. Замечательно. А, прошу прощения. Что, Кроха? Можем ли воспользоваться са э самым уголочком вашей клумбы? Мне нужно посадить одну семечку. Не. Какое было.. Не вижу никаких проблем! Возражаешься! Никак не отдачи! Ч себя как дома, Кроха! Вот, посадили семечко! А ты не хочешь ребятам отдать? Эй, это тоже наш Кроха! Как поживаешь! Я принес вам чертополог силы! А? Эй, а он не шутит сил! Похоже на Тачи! Нам все равно как ты это провернул Кроха, бросай его похлебку Ты думаешь о том же о чем и я сидел? О, дел принимает серьезное, оборот, Ачи! Пора хлебать похлебку а -а -а -а, Пошел процесс. О, ребята! Приятного аппетита! Я сыт, Тачи! Я доволен, Сил! Ну, проверим, каким мы стали сильными, Ачи! Я только этого и жду, Сил! Не двигайся, Кроха! Э, ну куда вы меня опять запульнули, ну, ребята? Что ж, теперь необходимо поспать, Ачи! Верно, Сил! Спасибо тебе за все, Кроха! Куда они меня... Я не поняла... Алло! хэппи <свят> это полезное место где я блин? опачки а это новая новая карта это не то что новая карта это видимо только отсюда можно вот так вот вниз забраться да я правильно понимаю Так, спокойно. Да, я Хотел сказать спокойненько, и тут вы меня все отследили. ну как это что это? Так, тихо. Тихо. Спокойно. Всех уничтожаем. Проходим дальше. Ты надо, надо, надо, надо, такие клёвые. И когда, кстати, один раз бьёшь, он становится психованным надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, что происходит? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Там что-то было, там что-то было. А, вот, вот тут вот вот, вот. вот. Погнали, погнали, погнали. Хорошо. -ко. Ладно. Так, мы на накормили наших собратьев. А чё, а чё бы нет. Проходим игрушечку спокойненько. Нам, нам дальше вниз. Поэтому есть что смотреть вверху. Только вверху нихера нету. Я поняла вас. Я поняла. Так, да, думай. А? Агрессор маленький. Тихо, тихо, тихо. Так, спокойно. Вот. Все, по ползаем вниз. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, вот эти вот мне вот просто вот прям совсем пипец как мешают да, Там что-то есть наверху опять? Вы же мне не просто так предлагаете? А, нет, нихера нет А я ж тут была, нет? Да, я тут была, мне кажется Или нет, или да Блин, у меня память такая вот вообще, вот все, она ушла Память вышла из чата так, грёбаная птичка, тебя мне не хватало очень сильно, не хватало. Блин, еще одна. Да не надо, да что ж ты делаешь, тварь такая. Умри. Так, погнали дальше. Нота. еще одна нота. Как попасть к тому чуваку, я просто в душе не знаю. Хорошо, да, нота, нота, да. Взяли. Ты получаешь ключ силы? Это нота порождения физических черт Сила и Ачи. И она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Про проклятие? Так, ну, мы где? Так, мы прошли, мы молодцы. Нет, мы продолжаем. Я, я, я даже, я, я, я, я по привычке уже просто захожу туда. Так, мы. Нам. Мы нам чё, Ч, куда, зачем? Так. Мы тут, в принципе, все А, нет, не вс, исходили. Мы можем спуститься, смотрите. Сейчас я вот дойду. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Мы идем э, отсек вниз. Отсек влево, еще отсек влево, где вот как раз охраняшка. И вот внизу, видите, там вот есть еще вот в следующем отсеке, там вот в сторонку еще один отрезок. Давайте туда сходим. Так, угомоним. Давайте сходим туда. Да, е Так, вниз. А, тут колье, тут колья! Там есть проход сбоку. Тихо, спокойно, не, не манди. Так, нам тем временем осталось сто э, этих самых собрать. Осколков, да что ж такое? Я уже и аккуратно стараюсь пролететь, Ну не так. Спокойненько вот тут, что? О, это нам надо? Это нам надо? Ч а, ⁇ а, а, это, наверное, с другой стороны. Уйди, да. Вот давай, уходи. Там как-то по-другому, да, тут добираться до этой херни надо. Ч mm. <соблазн> ⁇ какой. Так, куда, еще не будет. Так, ладно, по полетели через тут. <соблазн> да, что ж ты будешь делать, да? <соблазн> <соблазн> так, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Получаем такой вот, глупый угроз. Так, сейчас. Укаси, собой. Подожди, а вниз? <тит> Ладно, бежим так. Так, <тит> да, проходим. Э -э не сюда немножечко. А, нет, сюда, сюда, сюда. Ну, потому что, ну, чуть тут? А, тут стена, она мешает Все, поняла, почему карта показывает два прохода Спасибо тебе, Крюк О, жизнь, жизнь это хорошо Так, сохраняем Да, сохраняемся Сейчас там будет еще одна сохраняем Сейчас вниз Подождите, давайте мы все разберем. А, это надо в будущем? Ну, в принципе... Есть один метод? Подожди. Там вроде бы чуть ниже есть про это самое. Пере переход в будущее. Сейчас мы перейдем в будущее? Тогда. Да, ⁇ -мо ⁇ Или умрем? Так, мы перейдем в будущее Перейдем, говорю, в будущее И все сделаем Блин, опять Опять ты мне будешь мешать Давай уходи уходи. Так Будущее нам надо Будущее Прекрасно Так, ты где? Блядуй, ты гравл? Или как тебя так? Где-то здесь. Значит, наверное, в следующий, да? Вот оно. Нам нужно туда. Вот. Перешли в будущее. Отлично. Но тут уже сложнее получается, да? Будет. Сейчас мы все сделаем. О блин, теперь солнце ушло. Сейчас подождите. Опа, солнце ушло, стало сразу темно. Я что, все такая не пойму, что-то как-то вот, вот, вот. Как то что-то не то, что-то не так. Так все, проходим сюда. Давай. Сейчас, знаю. Да, сейчас вот просто... Я совсем по-другому стало. Так. Но там уже нам не пройти. А ну нам надо сверху слетать получается. Как-то. Вот так. Вы вот это придумали-то, а? Так. А, э, что я мутаю-то? Можно здесь... <связываю> Ладно. Действуем по правилам. Как они хотят. Так, не кидай. Так, вот так. Сейчас еще. Сною. Переработку уровней, да? Там что-то, какие-то элементы остаются? Сюда? Да. и <с> Подождите. Застить. Вы издеваетесь? Я понимаю, что я теперь суп супер-пупер-мега ниндзя но ё-моё! Тихо, тихо тихо сидим сидим сидим сидим тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо тихо тихо тихо блин это печать силы долбаная ее каждый раз все сложнее сложнее давайте типа, тогда печати на потом оставим а где я господи вывалилось откуда не поймя откуда. Так, давайте чате силы тогда на потом оставим. с ними. поднимемся наверх. Да еще мое. Опять ты гряво бегун. Эй! Так, все, уходим отсюда. И. Подожди, мне нужна карта. Это то, мы, где мы только так мы появимся. Вот здесь, вот. Ага, и поднимемся наверх. Сейчас. Сложно это все. Это нужно прям вот все вот понять. Как-то... Осмыслить, через себя пропустить. Есть! Ну, почти Судьба, Рассказка Так, да Да Еще подсказки будут? Там, где ярко сияет солнце На душе светло и легко Так, а Там, где ярко сияет солнце Вот здесь, наверное Значит, до него можно добраться Вот через вот это вот, да? Получается. Окей, я поняла. Поняла, когда то было. Так, все. По... А мы даже там не были. Давайте разведаем что-то. А то мы не были. Хотя бы разведаем, хотя бы посмотрим, что это. Так. там что-то интересное, что-то клевенькое. С силы и, короче, потом разберемся попозже, потому что иначе я просто, я равно убью кого-нибудь. Мне же, мне кажется, это вообще отдельный какой-то квест. Это мы где? А? Так, да, давайте, дальше сейчас разведка. Блин, нам семя надо посадить. Подальше. О, тысяча есть. Я вас поздравляю, дорогие друзья. У нас есть тысяча. Ну, блин, тебя еще не хватало, а. Ну, давай. Фонь, до свидания. Ого, какой задний план классный, а? Тут есть два прохода, есть наверх. Давайте сейчас его быстренько откроем. Вот он, да? Да. Теперь пошли вниз. Вот так вот. Против течения херачим. Это мы переходим на другой уровень. Ага. По-моему, с самой офигительной музыкой, которая вообще есть. Только ее пока что не слышно. Но она есть. Ага. Вот мы пришли. Окей, ладно, обратно погнали. Пролетели! Ой Так, нам сюда еще пока что рано Ну, нужно запомнить, что вот тут вот У нас, да, вот 100-500 проходов во все стороны Цикарно пролетели, я считаю, просто вот Очень красиво так, да, все, возвращаемся обратно? И поднимаемся тогда к ребятушкам нашим В будущем желательно Мы там? Да! Да! Да! да. Спасибо! Пожалуйста, лети. Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, Так, все, забираемся наверх. Нам нужно... забрать... наш цветочек. Оно нам даст какое-то зрение, может быть, вот это зрение нам поможет, кстати, пробраться к тому чуваку, который там. Так, ты... да, прекрати! Короче, который он там сидит в шахте, это да, Побиан наш, наш давний друг. дайте, дайте! Ну я в принципе могу себе позволить. У меня много жизни. Так. Так. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо. О, давайте сейчас у вот как раз защиту мы себе прокачаем. ти Ой, ой, ой, вообще не туда пошла. Что происходит? Так, лучший, давай. Вот это вот улучшаем, и все, я пошла Спасибо мне да, да, да, да, Спасибо, друг родной Я пошла Вот он Астральные чайные листья Астральный ниндзи а, а, Старейшин ниндзя знает, что с ними делать Так, окей Пошли Так, обратно возвращаемся Так, сейчас мы сделаем все. Это у нас самый первый уровень. Старейшин, пророк, что-то все, что надо. Так, насколько далеко нам идти? Ну, далеко, короче. Нормально так. Душевненько, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас сделаем я поняла вас Сейчас мы быстренько добежим Да что я буду ну, ждать и, и опять начинаем да, Копить осколки Давай. Копить осколки, чтобы Приобретать Кучу всяких, но очень Максимально интересов Так, нет, туда дальше проходим Женей. Я даже не знаю, они нам нужны или нет, но они клевые. как они звучат, мне нравится. Тихо Тварь не плюется. Так, спокойно. Проплываем. Так. просто лень. Мне лень спускаться туда, вниз, куда-то что-то там как-то. Куда дальше? Прямо, прямо бежим, бежим пока. Так, птичка Нормально не достает. О, хорошо идем. Прямо очень хорошо идем. Да я бы опять что-то меня клинануло я забыла о том, что он не убивает с первого раза. Бывает такое вот не бывает. Не, Привет, дружи Так Да, продолжаем бежать Ну, я не, не не По фонарю-то не ударить, да Так дошли я вас поздравляю да да дальше вперед подождите сохраниться надо обязательно все это а мы там были мы там были да мы там были все забрали все все окей все под контролем Интересно, что даст это астральное зрение? Я просто, я очень надеюсь, что я смогу вытащить того мелкого. Да, что ты будешь делать-то? А, т -т там Коля, Коля, Коля, Коля. Это я помню. Тихо. Мы почти пришли. Да. Осталось перейти в прошлое и поговорить с нашим сенсеном получается и все не да все мы пришли там прям получается возле них вот этот вот переход вот он. по идее это он мы заходим тут и выходим с другой стороны Добро пожаловать, юный искатель приключений! Приветствую тебя, старейшина, я принес чайные листья! Впечатляет! Похоже, тебе удалось покорить само время! Ах, снова ощутить вкус астрального чая! Великую радость ты подарил старику, спасибо тебе! И прощай, храбрый гонец! Да! Ты ведь должен был воспользоваться этим чаем, чтобы расширить мой разум и одарить меня силой ист истинного зрения! Ах да, сила истина зрения! Прости, старее! Разум все чаще уносит куда-то вдаль! Вот тебе свеча. Ты получаешь силу истинного что то там или другими словами обычную восковую свечу. Спать! О, там есть какой-то проход. Еще раз спасибо тебе за астральный чай. Надеюсь, ты найдешь легендарной силе войсковой свечи достойной применения. Да, спасибо. Ты, ты, ты что прыгаешь тут? Там есть где-то проход. Наверх. Ребята! Надо только понять. Ну-ка, по погодите-ка. Вы бегать? Еще дальше. так ну-ка еще дальше прикиньте вот тут может это надо это наверное надо это да погодьте надо переместиться тогда в будущее и попробовать пройти наверх ну чё ложки кто тут главный Так, сейчас мы переместимся быстренько. Лобысь. Он так заднюю руку заворачивает, это да пипец! Сейчас просто, просто обратите внимание, как он бежит. А, это передняя его рука. Господи, я думала, что он сзади вот так вот вывернул себя. Я еще, еще думаю, ему что, правда так удобно бежать или как бы нет? Как бы, наверное, нет. Вот! Проход наверх! Вижу! И, И что, это все? И... Просто вот тебе на! И все! Просто на! На! Возьми! Вот так вот просто! Мне нравится. Вот это вот было очень-очень-очень-очень-очень мило с их стороны. Просто вот, типа, на тебе печать силы. Просто возьми и забери ее. Просто вот, на! Там, никакого тебе вызова, никакого ничего такого. Просто на! Чего бы и нет. Ну, собственно. Вот это мне понравилось. Вот это вот прям, вот это, был, это было серьезно. Было прям хорошо. Блин, он мне дал свечку, мать вашу. Я-то думала, блин. Сейчас вот что-то как-то где-то. Свечка, на тебе свечку. Спасибо, дорогие. Спасибо за свечку. Блин, я бы, я просто, я Твою ж мать! Ну, она, наверное, где-то пригодится. Кто-то где-то будет какая-нибудь черная-черная комната. А мы ее оттаять. Или нет? Блин, подожди, мне надо подумать. Мне, мне надо немножечко это... Р, рас, раскидать чьи мозги мне нужно. Сейчас, секундочку. Надо прям... Мне нужно открыть вот это вот. Сейчас нам это доступно с двух мест. Это доступно от, от этого, но мне кажется, отсюда это будет далеко очень идти. Да-да-да-да-да. Значит, либо вот с этой вот стороны. Вот эта вот сторона, скорее всего, будет ближе всего к этой. Ну давай! Давай будем пробовать. Че гадать, когда можно пробовать? Вот этот мы чуть не тохли сейчас. Слышь, комарик, блин, главный. А, стой, подожди, вернись обратно. Ну, ладно, сойдет. Нет, не сойдет, давай обратно. Куда нам? А! А, отсюда А! легче. Надо... А, да вот, правда, она пьесурка маленькая и дотягивается прям. Чуть-чуть не хватает. Давай, с разбегу. Вот. все сложно у них тут. Так, это надо в прошлое вернуться, чтобы это открыть, да? А мы там были. Мы там были. Там все окей. Так, где у нас проход? Проход вижу вот тут вот. И все в принципе. Пророчество. Там где... Мертвые живы. Враг, ставший другом, оставил важные предметы. Че? А, враг! Ставший другом. Это про дракона. Там, где мертвые живы. Как раз в катакомбах. А, стоп. Это небесное это самое. Но мертвые живы здесь. А, враг стал... Точно! Он же тут... Это самый... Он... Блядь. У меня просто... Когда приходит осознание, у меня... Я все, у меня вот просто вот... Мозг начинает это... Кипеть просто от всего. Что я хотела сказать. Брак стал другом. У нас ведь как раз вот это вот... Чародей, этот вот маг Он же стал нашим другом Он нам вот свой посох Оставил И чтобы нам воспользоваться этим посохом Чтобы нам воспользоваться Этим посохом Нам нуж нужен его медальон То есть медальон, я так понимаю Он оставил где-то вот Где мы дрались На месте этого, да, Получается а это где? А где мы дрались? Это нам, получается? Вот это вот я сейчас да. Ладно, сейчас разберемся. Да, ема Ага, нам... Да, туда надо. Да. На. А? Да что ж такое-то. Сначала давайте проведаем комнатку, которая у нас открыта. Потом, если вдруг что, вернемся, как бы, ну, ну, не страшно. Возможность есть. Возможно, именно в этой комнатке он... Я е просрала. Где-то здесь. О! Господи, припрятали! И не заметишь, что. А, понятно, тут это силы, херня. Ну давайте возьмем! В принципе, я так смотрю, тут не очень так все сложно и плохо. подожди куда надо сила, она там есть окей мы ее потом сберем наверное пошли вниз нам нужно вниз погоди вниз я собралась нам нужно туда а это надо в прошлом быть тогда обратно наверх это получается обратно наверх где? Вот в этой вот комнатке рядышком. Вот тут вот где-то вот должен быть переход. Тихо, тихо, братаны. Вот он, переход. Переход должен быть в эту Сейчас осуществлен. Вот так вот. Возвращаемся. Ну, тут, кстати, вот локации в прошлом, они полегче, чем локации в Ой, иди ты пень-то, а? Вот так вот, все, отстань. Так, все, полетели дальше. И собираем эти осколки. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. А нам куда? Сюда. Все, все верно. Все, все верно, все окей. Идем сюда. Так, бежим, бежим, бежим. Спокойно. Подождите. А тут еще? Я думаю, что запрятано где-то. Нахрена мы сюда идем? Так, блин. Все. Значит там дальше будет, да? Я так понимаю. Ну, да, я его немножечко блуждаю, немножечко, да. Есть тут такое у меня, есть. Ничего не могу сказать и могу порекомендовать лишь Так, куда нам пора? Куда дальше? Вон там, вот, выше все проходит, все. Да, так, ты, ты, ты, ты что делаешь? Так, давайте перейдем в будущее. Так, нет, или да. Давайте попробуем еще раз. Дай. Тихо, тихо, тихо, тихо. Оп. Ну тут в любом случае тут нужно пользоваться этим когтем Сука, нет. Додел... Ну тут да, тут нужно это помучиться слегка. Не будем тогда мучиться, пошли. Идем отсюда, короче. Вот, Все. Значит, не занимаемся этой фигней Так, проходим обратно в будущее. Пробуем из будущего пока что. Добраться до куда надо. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вниз. Сюда. Вот так вот. Все, проходим. Так, и. Не успел войти уже сразу. Чё-чё-то полетело. Так. Там прям как-то вот-вот-вот-вот, блин, пошло, поехал, да. Ярк солнце, а на душе светлое легко короче, что так Ига. Давайте мы сейчас туда перепрыгнем, разберемся Что более тут, жизнь, жизнь, это хорошо Ты умришь, ты шпат Да-да-прыгни, пожалуйста Так Ага. Взлетаем. Так. По идее, нам еще дальше надо идти, да. Спокойненько, спокойненько. Просто обходим что нафиг. все, господи, я его и не заметила, как он встал и побежал на меня. вообще, на, на самом деле, на той расчет. Так, нам наверх надо. А, господи, я еще я думаю, а, как... Как наверх? А, вот, вот, как он кверху. Все нормально. Запу... А, так, на... нет, на... пока что не нужно. Ребят, вы нет ничего не прифигели, нет? Так, ладно. Аккуратненько уничтожаем. Изничтожаем их. Одного за другим давай запрыгнуть. Так, куда нам? Вниз. И вот внизу будет сразу вот несколько комнат, в которых мы еще не были. Так. Давайте прицепимся к стене. В смысле? А. -а. Ну ты офигел, нет. Так, вот. Смотрите на это. Как вам такой, блин, поворот? Так, тут тоже есть проход. О, ой, хорошо, хороший проход, мне нравится. Во-первых, забираем это. Во-вторых, переходим. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Так сохраняяемся и бежим так вниз еще вниз да еще вниз получается Что это зациклено, блин? <noise> Куда? Я в легком афиге. Е-мое, ребята, пора заканчивать. Ну давайте так закончим. Да, я еще загуглю, как эту херню пройти, потому что я не понимаю, у меня просто у меня ступор. Все, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставляют свои комментарии. Ставьте лайки. До встречи со всеми в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.